Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Стрелец на февраль месяц. Начинаем расклад а, чуть позже, но а, посмотрим все равно, какие события, какие задачи, какие возможности есть в феврале. Итак, первая карта, карта задач, карты событий, настроения, карты работы, карты отношений. И одна карта из колоды, там серфинг реальности, которая нам говорит о том, как изменить реальность, менять свое мировоззрение свои мысли. Итак, приступим. Первая карта – это шестерка пентаклей. Карта задач. Во-первых, конечно, это финансы. В этом месте нужно заняться финансами, нужно а, и стараться заработать, потому что возможности такие в этом месяце будут прекрасные. Также карта говорит о том, что нужно решить вопрос с брать давать, а, проанализируйте свою жизнь и подумайте, а, равно ли у вас вот эти вот части, да, сколько вы берете от людей, сколько вы отдаете, или а, когда вы даете людям, да, отдают ли они вам что-то взамен. А, потому что по этой карте здесь у нас, видите, двое просящих, в какой позиции вы находитесь, да, не, не, допустим, я не знаю, но вы сами определите, да, вы в позиции дающего или вы в позиции просящего. Вот задача этого месяца, а, если вас просят, да, какие-то люди помощи и постоянно, тем более материальные, и не используют вот эти шансы, а просто приходят и просят, приходят, и просят, приходит и просят, то здесь подумать, надо, нужно ли помогать. Если а, вы помогли, помогли человеку материально, и он начал вставать нам, не задумался, начал что-то делать, то, конечно, здесь можно помочь, если человек это. старается. А, если вы сами находитесь в этой позиции просящего, а, эта карта предупреждает, что в этом месяце вы должны решить этот вопрос, что в этом месяце вам даются шанс выйти из этой ситуации, встать, как говорится, с колен, а, дать, может быть, долги, кредиты. В смысле, вы должны для этого постараться, вы должны себе поставить такую цель, вы должны а, экономить, да, если у вас вот такая ситуация. Потому что вот эта карта она говорит, у тебя сейчас, если ничего нет, если ты ничего не будешь предпринимать и будешь надеяться на работу, то там, надеть, надеть на дяде кого-то, да, на помощь какую-то, а, ну, кто-то может быть на уплату от государства, то у тебя ничего в жизни не изменится. Здесь нужно предпринимать шаги, усилия для того, чтобы выйти из этой ситуации. Давайте посмотрим к по событиям. Ну, карта показывает, ух ты, смотрите, у нас здесь три карты да, вышло. Карта событий показывает, что у Девятка Пентакли. Во-первых, если вам помогает, то это женщина, да, достаточно такая, предпостоящая на ногах, имеющая средства, могущая да, вам помочь. И, ну, богатая достаточно такая женщина, может быть, даже известная в каких-то кругах или в каком-то сообществе, или в вашей местности, где вы проживаете. Уважаемая, если вы просите, то у вас обязательно найдется вот эта женщина, которая вам поможет. Если вы помогаете, то у вас будут средства, конечно, и вы можете себе это позволить. Но смотрите, вторая карта идет «Десятка мечей». Если вы в роли вы скорее всего устали уже помогать, у вас будет такая ситуация, что вы как лимон, у вас один просит, второй просит, да, и, и вы просто устаете от этого. Или будет просто какая-то, независимо от этой ситуации, такая пиква, а, вообще карта называется пипец, это когда происходят события неожиданные, а, резко может уйти вот энергия, просто там новость какую-то узнали, да, или событие какое-то произошло, и прямо такой выплеск энергии, эмоций на это, что вы вот просто в один момент можете потерять много энергии. А, еще один вариант проигрывания этой карты, это когда у нас заканчивается какой-то старый период, когда нам надо отказаться от чего-то старого, какой-то своей старой жизни, может быть, от каких-то поездок, от каких-то людей, от какой-то работы. И карта прям советует откажись от старого, потому что если ты будешь по-старому да, вот жить, у тебя вот эта энергия не будет, а нужно восстановление. И вот видите, уже ближе рассвет, уже новое, уже где-то рядом, и если мы не откажемся да, вот от этих старых вещей, а, как мы пойдем в новое. Может быть, вы устали вот от помогания другим, да, и надо а, дать возможность этим людям самим зарабатывать вместо денег, может быть, дать удочку или вообще дать им возможность самим решать свои проблемы. Подумайте над этим. А, третья карта. Двойка жезлов. Это карта, когда мы думаем о будущем, когда мы строим планы. И карта говорит, нужно все рассчитать, поставить себе цель, четкие задачи, сроки, переговариваться с людьми, приписываться для того, чтобы договориться да, о том, что вы хотите в свою жизнь привнести, сделать, выполнить свои планы, какие-то достичь своих целей. Нужно оценить ситуацию, в которой вы находитесь, и э, ставить себе глобальные какие-то цели, большие цели, потому что видите, в руках земной шар человек думает о том, как расширить свое влияние, как э, захватить большие территории, да, э, и вообще думает о том, что я должен покорить весь мир. Поэтому цель ставьте большие э, задачи, э, выполнимые, если вы хорошо подготовитесь, и э, вот такая приятная карта, в смысле, э, обещающий успех. И э, в старший аркан у нас приходит, да, наконец, месяц, это новости. Это новости о том, что все сбудется, да, могут даже в этом месте исполниться ваши желания, Прийти какие-то новые знакомые, э, прийти, может быть, какая-то информация, которая говорит о будущем, да, которая говорит, что все у тебя будет хорошо. В смысле, Первые предпосылки уже ребут, а у кого-то уже и исполнится то, что забыли. А, хорошо по этой карте общаться с людьми, знакомиться с новыми людьми, входить в какие-то группы новые, изучать э, астрологии, изучать какие-то вот такие науки э, э, истерического, может быть, плана, да, аромотерапии, там фон-шуй, какие-то вот такие вещи. А, ну, карта очень приятная, она несет такие новости, которые нас вдохновляют, которые нас радуют, которые нам а, дают уверенность в завтрашнем дне. Давайте посмотрим по работе. Выпал здесь три карты, вот что интересно, я, в... я бегал по две, да, и даже не заметила, что здесь еще и третья карта попала, и она видите, такая скрытая, это тоже не просто так. По работе что мы видим? Верховная жрица. И иду с В принципе, карты, они как бы противоположны друг другу, потому что Верховная Жрица – это тайна, это пассивность, это тихая такая закулисная жизнь. И вот такая, видите, закулись это у нас вылезла, здесь мы даже можем это увидеть, да, что у нас может быть в голове тайны, какие-то новые планы, мы, может, на работе собираем какую-то информацию, но почему-то тайна, да, что это за информация. Возможно, это, конечно, какие-то специалисты, айтишники, может быть, да, молодые ребята, которые нам где-то помогают, или программы новые, которые мы установили, нам надо изучить. Но интересные карты, необычные карты. Здесь надо задуматься, что-то может быть на работе такой склютной, да, какие-то подковерные игры, может быть, или какая-то тайная информация, которую не знают все, да, вот коллектив весь не знают. Что-то происходит за, может быть, за вашей спиной, или вот в руководстве, да, в клуаров каких-то информация какая-то изучается, но всем об этом не докладывается. Конечно, хорошо, если это обучение, потому что учиться здесь да хорошо, потому что легко нажили, это углубление в какую-то тему, а паш мечей это новое знание. Поэтому здесь то, что касается, если вас будут посылать на невидало, наверное, да? Так, если вас будут посылать куда-то на обучение, переквалификацию, то уезжайте это время очень хорошее для этого. И вторая карта тус мечей, ясность мышления. да, После того, как вы собрали, изучили информацию, у вас наступает такая ясность, вы хотите действовать, приходит энергия, приходит новые возможности, осознание, понимание, что и как делать, как поступать вот с этой новой информацией, да, какие проекты новые можно запустить. И все это на основе того, что вы сделали анализ, собрали информацию, понимаете теперь, какая ниша там для вас лучше, да, куда пойти, где можно заработать хорошо, или ваша работа да, какое направление выбрать, чтобы хорошо заработать или как действовать. Здесь еще может быть проиграться такой нюанс, что э, видеокамеры, да, все, что, э, обратите внимание, возможно, у вас стоят видеокамеры, за, ваш, за вами наблюдают, да, там, руководство начальство или э, охранники, поэтому здесь э, будьте, как говорится, начеку. Если вы сами организуете бизнес, да, то подумайте, возможно, есть смысл установить вот эти камеры или ваших сотрудников обучить какой-то новой программе, множество какие-то ввести, да, изучив какую-то информацию. Здесь все это будет хорошо, все это принесет успех. Вообще карта Туз Мечей, она говорит, что э, возможности для того, чтобы достичь успеха будут, но нужно действовать быстро, твердо, и действовать сейчас необходимо, в смысле, прямо вот надо действовать, не откладывая. Давайте посмотрим по семье по отношению. Умеренности, десятка жезлов. Умеренность говорит о том, что это карта добродетель, старший аркан. И она говорит о том, что вы в чем-то неумерены. Нужно, может быть, меньше тратить. Меньше там бывает, что мы а, заедаем там какой-то, может быть, стресс, видеть карта работать, тяжело, много обязанностей, да, а, много каких-то. Дел, которое нужно сделать, да, подумал, связанных с домом, с детьми, а, может быть, финансовые какие-то нагрузки такие, что вот кажется, что уже не вывожу я это, да, не могу. Подумать, вот эта карта говорит, может, в ты в чем-то не умеешь. Может, ты много на себя берешь вот этих долгов и кредитов, может, ты много тратишь, может, ты много там ешь или пьешь, или а, в говоришь, там тратишь время, да, когда нужно <coughs> решать вопросы семьи, каких-то детей. И вот эта карта, десятка жезлов, она говорит, у тебя есть а, все шансы, вот эти все вопросы дотащить, да, как говорится, да, место, куда ты хочешь, решить эти все вопросы. А, нужно здесь главное терпение, вот эта карта, и вот это, да, они говорят, не торопись, будь вот и умерен, да и терпелив. И вот эти качества, они приведут к успеху карта умеренности говорит о том что иди на компромиссы да если есть какие-то вопросы спорные в семье а если кто-то между собой там родные не знаю спорит, займи нейтральную позицию не вмешивайся а в каких-то ситуациях прояви и покорность а вот задай такую гармонию вокруг себя возможно нужно кому-то отдохнуть потому что это карта энергии восстановления энергии а тогда это будет хорошо сделать где-то у воды или с помощью воды а, Ну же едешь дальше пыли что добьешь успеха говорит эта карта. А по десятке жезлов еще могу добавить что это карта семьи рода да, хлопоты забота о своем доме о своей семье а, и вы как бы вот, взяли на себя обязанности да вот эти нести и вы их сможете выполнить сможете справиться с этими обязанностями главное не роптать главное не жаловаться, главное, просто планомерно, ежедневно а, делать эту работу. Конечно, если у вас много домашних а, хлопот, и вам, у вас есть люди близкие, которые могут вам помочь, а, при, ну как а, переложить на них, может быть, часть обязанностей, если чувствуете себя а, ну, неважно и чувствуете, что очень устали. Потому что здесь можно себя облегчить, как да, и а, снять с себя часть обязанностей, тогда вы почувствуете, что вам легче идти, вам легче решать вопросы. У вас больше остается сил. А, иногда вот эта карта указывает на то, что кто-то, может быть, на вас давит, да, заставляет что-то сделать или подталкивает вас к каким-то решениям. Иногда это говорит о том, что какие-то препятствия могут возникать. Но карта говорит, у тебя есть силы и воля для того, чтобы завершить это дело. Делай, что должен. Иди вперед и добьешься хороших результатов. Вот такие карты, да, они говорят больше об энергии, о работе, о том, что нужно привести свою жизнь в гармонию. И посмотрим, давайте, как, как вы можете изменить, да, вот какие-то карты, например, «Десятку мечей», да, вот чтобы так не выжить. Видите, у нас это к семье, видимо, получается, да, и как мне не уставать, и как энергию так расходовать, чтобы до конца месяца ее хватило. Стройка внешнего намерения называется поиск любви. Вот если вы одиноки, да, вот эти важный вопрос, а, с, можно решить и в этом плане. Карта говорит о том, что любовь искать не надо, она сама вас найдет. Крутите слайд, представляйте себя с ней абстрактной личностью, да, вашим идеалом. А, в определенный момент этот идеал появится в вашей жизни, придет, но когда вы отбросите гордость, всякие предрассудки, жманства, маскарад, не играйте, да, не надевайте на себя маски. А, будьте непосредственны, будьте собой а, и живите в соответствии со своим Крыдом. А, вот такая прекрасная карта, она говорит, что вы можете встретить свою любовь, но если она у вас уже есть, то карта тоже советует. Вот, живите, ну, будьте открыты, доверяйте друг другу, не играйте какие-то роли, да, будьте искренне. Итак, дорогие стрицы, финансовый месяц, финансовые вопросы, вопросы помощи, поддержки да, финансовые, в этом месяце очень важны. Возможности у вас будут очень хорошие по пентакль. Здесь важно не перебрать на себя какую-то ответственность, да, чтобы не потерять энергию. Стройте, ставьте большие цели, задачи и придут хорошие новости, которые вдохновят вас в работе. Если у вас есть какие-то тайны, старайтесь их не, так сказать. Не раскрывать, изучать информацию. Ну и дома, уже сказали, мы все обговорили, что вы все, всего сможете добиться. Будьте умерены просто. Ну и про любовь. Любовь у вас будет, если вы хотите, если вы ждете, обязательно можете ее встретить. Дорогие стрельцы, я желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч. До свидания.